Откуда пошел обычай вешать лоскутки ткани на ветке священных деревьев? Очень интересно, что этот обычай распространен во многих странах. И смысл его такой. Лоскуток или ленточка – это дар, это малая жертва духом данного места. Это важный способ установить связь с силой данного места, священного места, сакрального места определенную незримую связь, которая осуществляется посредством той частички нашей собственной силы, которая осталась заключенной в оставленном нами предмете. Обычно с каждым таким лоскутком-наузом связана какая-нибудь просьба, отчаяние, надежда, желание кому-нибудь добра от человека, который завязал этот лоскуток. Наши предки верили, что каждое дерево является отображением великого древа Всемирья, древа жизни. И именно поэтому все навязанные на него наузы будут способствовать исполнению вложенных в них привязанных ими желаний. Согласно древним представлениям, на ветвях мирового дерева обитает душа предков. Таким образом, наш дар Духам – место, есть также и дар предкам. Это одна из форм нашего почитания предков. Ленточки обязательно исполняют все ваши желания, если вы настроили их на энергетически на эти желания. Этот ритуал популярен во многих странах мира, особенно в буддийских. Очень распространен на Востоке, в России. Ритуальными ленточками украшают святые места, родники, горные перевалы. Их привязывают на деревьях или воткнутые груды камней палки. И все же почему? Почему это работает? Человек привязывает к ленточке мысли форму своего желания. И для того, чтобы желание исполнилось, Эту мыслеформу обязательно нужно наполнить своей внутренней энергией. Представить это желание, захотеть это сделать. И вот для этого нужна маленькая ленточка. И главное включить ритуал, ритуал воздуха для исполнения этого желания. Ведь веточка, на которой висит эта ленточка, будет покачиваться на ветру. А ленточка будет раскачиваться и вибрации желания будут усиливаться. Ну, какую ленточку можно завязывать? Конечно, лучше завязывать новую, специально приготовленную ленточку и лучше яркого цвета. Но, а, бывает так, что не всегда вы подготовлены к этому. Подойдет любая, абсолютно любая ленточка, ниточка, платочек. Конечно, кроме... А, салфеток влажных салфеток, которые может нанести вред окружающей среде, нежелательно завязывать, конечно, пакетики всевозможные. То есть постарайтесь все-таки найти какую-то прекрасную приятную ленточку. И чтобы желание ваше сбылось, разместите ее между ладонями и внесите энергетически свои желания, все, что вы хотели бы загадать. Ну и затем Повесьте эту ленточку на веточку. И ваше желание обязательно сбудется. Ведь такие опирования несут в себе огромную мощную зарядку. Благодарю вас. Всего вам доброго.